прошедшими праздниками кто их отмечал кто не отмечал тех просто поздравляю с выходом нового обзора смотрите какая история доу джонс мы с вами закончили рассматривать и сейчас мы будем смотреть наверное NASDAQ с вами но если у вас есть вопросы по другим бумагам потому что параллельно в своей деятельности я смотрю и российский фондовый рынок, и американский и стараюсь смотреть другие рынки для того, чтобы понимать, что происходит в мире да, пожалуйста, оставляйте комментарии, подписывайтесь так, а мы с вами сейчас поставим таймер на 15 минут и... 5 секунд не сработало вот и запустим его я хочу показать в чем принципиальная разница <coughs> на примере а, двух индексов вот мы с вами смотрим график индекса NASDAQ и сейчас на нем складывается ну, картина такая довольно интересная для тех кто понимает импульсные волны да, и как их определять ну приблизительно у вас вопросов не возникнет. Те, кто не понимает, вам нужно послушать дополнительное видео, как это определяется из классической теории волнового анализа или по упрощенной по Биллу -Вильямсу. Но максимум на осцилляторе АО у нас дает показания по третьей волне. И получается, что индекс NASDAQ сейчас находится в пятой волне которая считается окончательной я напомню, что у нас есть 5 волновой импульс вверх и 3 волновой откатный импульс окончание его может быть в зонах предыдущих коррекций 1.2 я подставил от балды там надо просто смотреть на более мелкий график и искать этот импульс 1.2, ну приблизительно вот просто по Высотам индикатора АО где-то здесь была волна 1,2. Да? То есть о чем это говорит? <coughs> что в лучшем случае где-то здесь надо ждать окончания движения индекса и возможно его разворот вниз. Но опять же за рынком надо следить по простой причине, что если здесь мы начнем обновлять максимумы, по показателям индекса АО индекса осциллятора АО то эта волна станет уже третьей сейчас вот видна такая картина при такой картине куда мы можем ожидать коррекции ну как всегда вот в эти предыдущие зоны коррекции то есть вот она на уровне 3-4 волны, да, глубина может идти такая. Пока а, рынок направлен строго вверх и коррекции, возможно, еще какое-то время не будет. Опять же, а, надо понимать, что если индикатор АО и цена самого индекса пойдет резко вверх, то у нас изменится волновой счет. Именно поэтому не советуют, а, в частности, трейдеры, связанные с торговлей по Биллу Уильямсу, предсказывать рынок и навязывать свое мнение. Потому что как поведет себя рынок, это никому неизвестно. А сейчас мы с вами посмотрим Доу Джонс. Я заболтался и неправильно написал. Джонс, Джонес, Джонес, Доу Джонс, Индустриал И вот на Доу Джонсе картинка-то рисуется совсем другая, да? Здесь вот была какая-то первая волна, а вот это третья только волна. Поэтому при плохом стечении обстоятельств в СМИ может появиться информация о том, что лопнул очередной пузырь американской экономики, в частности высокотехнологичные бизнесы. Да? И тогда рынок NASDAQ у нас пойдет резко вниз. Вернее, рынок NASDAQ. Uh, и индекс NASDAQ пойдет резко вниз. А это потом будут комментировать все, кому не лень. Но вот такая вот картина видна на сегодняшний день. Uh, на этом, пожалуй, с этими индексами, с самими индексами, закончим разбор. И перейдем к насущным нашим проблемам. Uh, что видно на долларе США относительно нашего рубля? Тоже не хочу нагнетать какие-то ужасы, да, но прошу обратить внимание вот на эту вот штуку, да, у нас была дивергенция. Возможно, что в волновом счете это у нас просто закончилась третья волна, это была первая, вторая, это окончание третьей, сейчас идет четвертая, ищем и пятую волну. Но, как показывает рынок Форекс, совсем не обязательно стало, чтобы пятая волна сильно преодолевала верхушки третьей волны. Да? Она может просто чуть-чуть коснуться, преодолеть там несколько пунктов и пойти в коррекцию. Все зависит от того, насколько инструмент обладает вот этой вот динамикой импульса. И в данном случае мы видим с вами коррекцию четвертой волны, которая самая такая жестокая, <coughs> в которой, собственно, никто не рекомендует торговать, потому что здесь как себя поведет волна не ясно. Но пока мы видим с вами, что у нас есть движение. И ждем мы движение С куда-то в эти вот уровни, да? После чего будем продолжать движение наверх. По идее, опять же, все находится под большим вопросом. Здесь ли окончится коррекция или здесь? Это вопрос к самому рынку. И рынок покажет, где самый наилучший вариант для входа в длинные позиции. Да? Пока нейтрально остаемся в режиме наблюдения И смотрим, что происходит Хотя можно предположить, что вот это была волна B и C И это будет развиваться пятая волна Посмотрим, что будет Пока угадать не о чем По NASDAQ ну, начнем, пожалуйста. Тут просто много бумаг, и я могу предположить, что большая часть частей бумаг покажет примерно то же самое, что и основной индекс. Сразу переходим на более старший таймфрейм на 4 месяца. Смотрим. Здесь мы находимся в третьей волне. Сразу же это видно. 3. 3. 4.5. Глубины коррекции в четвертой и пятой волны. Не я ставлю. Просто балды. Это надо понимать. Посмотрим, куда у нас может корректироваться вот эта вот волна, да? Если мы установили, что это у нас третья волна, то в третьей волне вот это была первая, вторая, третья, третья, четвертая, пятая. Потом пошла снова первая, вторая, ну третья, четвертая. Да. Ну вот как раз история с теми вложенными Вложенными четверками да, Первая, вторая Третья, четвертая И пятая В третьей волне Сейчас у нас идет коррекция довольно сильная Это облизят да, И выходит в зону и как бы волны B да. если мы трехлунновую структуру коррекцию возьмем то вот мы находимся где-то в B и окончание волны C можно ожидать вот на этом же уровне да, если она будет не глубокая либо на уровне предыдущей коррекции 1-2 но пока надо посмотреть что будет преодолению <coughs> вот этого вот уровня предыдущего новой коррекции как мы его преодолеем и чем это самое главное потому что вот если вы посмотрите по истории да хотя она и давняя но вполне возможно что мы вошли именно в такое коррекционное движение до да, довольно глубокая резкая коррекция потом отскок и долгий флэт После чего возобновление роста. Так, переходим на следующий инструмент. Это у нас с вами Adobe. Смотрим Adobe. Здесь видим примерно такую же картину. Обратите внимание, что здесь коррекция А, Б. И С прошла более заметно, более читаемо. А, Б, да, как ее там не расписываю, не рассматриваю, она все равно А, Б С. Либо она считается по-другому А, Б и С. После этого пошла новая восходящая волна. Но в любом случае этот исторический паттерн нам интересен, постольку поскольку на него мы особо не ориентируемся. Только как вероятное движение Опять же хочу Подчеркнуть что Что у нас Видно на этом инструменте Что свою Что у нас есть Перекос Ангуляция И дивергенция да? Сейчас пять секунд Дивергенция, вот видите, в э, осцилляторе АО и графики уже настало, да? То есть, по идее, мы приходим в некое окончание третьей волны. За этим делом надо следить. Опять же, если АО у нас не сможет побить верхов, то для некоторых торговых систем это будет сигналом на продажу. Собственно, и для моей торговой системы это будет также сигналом на продажу этого инструмента с глубиной коррекции. Сейчас опять же с вами посмотрим. Вот это была первая волна восходящая, первая-вторая волна восходящего движения. Это была какая-то третья-четвертая. Это окончилась и снова пошла первая, вторая, третья, четвертая, и снова третья, четвертая и это идет пятая волна в третьем восходящем движении. Надо посмотреть, как она окончится. Но ну, по крайней мере здесь вот видно, что уже было переход через линии равновесия, да, значит четко у нас. Это была четвертая волна в этом восходящем движении и или пятая волна. Посмотрим, как она будет пятая волна развиваться. На коротких промежутках времени, опять же, подчеркну, что линии равновесия у нас направлены вверх, и торговые сигналы здесь нужно искать только в длинные позиции. Да? После некоторых коррекционных движений но возможно близок такой вариант когда начнется коррекционное движение вниз довольно глубокое посмотрим сколько у нас там по времени осталось но еще на один инструмент хватит стараемся его побыстрее рассмотреть и на этом сегодня закончим Так, это тот. Фарма-сьютиклс, Алекшен. Алекшен, фарма Давайте на него глянем издалека. Четырехмесячные графики. Первая, вторая, да? третья, четвертая, волне-бая. То есть, моментально можно, благодаря некоторому опыту, небольшому абсолютно да определять сразу в какой коррекционной фазе мы находимся вот прозвонил таймер скоро мы с вами уже закончим у нас идет движение в волне в коррекционной волне А вот этот вот паттерн больше похож на некую волну Б которая развивается в какое-то направлении хотя этих уровня предыдущей коррекции мы уже достигли и возможно будет какое-то такое движение с продолжением волне 5 а возможно будет и а, движение ниже но в любом случае здесь а, в месяце торговать практически невозможно потому что рынок в боковом движении если у вас только нету стратегии торговли в во флэте, ну и вы предполагаете по вашей торговой системе, что вы будете делать при негативном направлении рынка, не в вашу сторону. Внутри дня, возможно, торговля, да, но, опять же, какова будет тут прибыль, каков интерес, не совсем понятно. Так, ну, пожалуй, на этом мы закончим сегодняшний обзор. Всем до новых встреч. Оставляйте свои пожелания по рассмотрению бумаг. И в скором времени хочу сделать такой анонс. Начну проводить небольшие такие видео обучалки. Как подбирать портфель. Исходя вот из разработанной самостоятельной стратегии. вашей. это... Я буду на примере своей стратегии рассматривать торговлю, да? А вы можете это совершенно спокойно применить к вашей стратегии. Тут, ну, вообще никаких секретов нету и быть не может. Ну и надеюсь, это будет полезно для тех, кто занимается инвестированием. Всего хорошего. До встречи в эфире.